Всем привет, друзья, накрыл меня приступ аутизма. Не, ну ты индеец, я Приступ технического аутизма. Снова я вот про вот этот аппарат. Я хочу показать, да, сейчас я его подключу. Смотрите, вот он, на зарядочку, да, вот, вот так вот блок питания. Сейчас он подзарядится с конца. на наших глазах, сейчас посмотрим зеленая лампочка загорится я к чему снимаю это видео у меня есть пятнашка старушечка автомобиль на улице минус 13 сейчас, по-моему да, минус 13 градусов зима и сейчас нам предстоит ее заводить о включилась зеленая лампочка смотрите стою в тапках в носках смотрите какие носки я его предварительно заряжал этот аппарат это бустер, и в нем есть еще насос компрессор. Я уже показывал, тема никому не зашла, типа это тупизм, но ну и пусть кому надо, тот посмотрит. Канал на тему всяких гаджетов, девайсов, инструментов, техника изобретения. Там ну, с замахом на DIY. Да, ну. Это выражение DIY, блин, на самоделке. Хотя еще я вот самоделки особо не представлял, кроме всяких ворот. Ладно, это болтология. Короче, вот я зарядил. Сейчас предстоит в минус 13 заводить пятнарку. Пятнарка не хочет на морозе заводиться. Там аккумулятор, ну как бы полудохлый такой. И пойдем посмотрим сейчас, как это дело будет выглядеть. Опа, сейчас вот так это все выглядит у нас. Друзья, вот я на улице. Так, вот она пятнашечка, старушечка. Кстати, буду обзор, наверное, делать и по этой машине интересной, да. Все делают обзоры на новые тачки, а я буду делать на автохлам. На старушенцию сделаем, да. Вот я бустер вытащил притащил его, он заряжен сейчас мы сядем в машину и посмотрим, как она не заведется Но это 100%, потому что она уже вот за последние дни меня подводила ну и вот про обзор на авто, а, ну не автохлам это шикарная у меня машина кстати, на ней ездил дедушка, пожилой мужчина 106 тысяч пробег у машины 2006 года вот, слышите, вот я вставил в зажигание ключ, и она, она вот защелкала. Она вообще просто мертвая. Вот. Все. Что это с ней, неизвестно. Так, сейчас, секунду. Давай посмотрим. Вот я ключ вставил в зажигание, зажигание. Поверну. Опа. Оп. То есть у нее даже сигналка э, захотела что-то вякнуть и сказать, ну-ка сейчас, тут сигналка такая ни о чем. Так, друзья, видео в режиме лайф. О! То есть я не знаю, что это за симптомы. Но машина вот эта шустрая, вот дедушка на ней не ездил вообще. Так, открываю капот. Капот ровненько открывается. Все у нее нормально. Просто она стояла, эта машина, долгое время. Так, сейчас все, все открывается нормально. О, Все, двигатель, конечно, живой здесь. А, вот я ее, кстати, вчера забыл крышечку эту закрыть. Я ее частенько заряжаю. Вот, ставлю вот этот бустер, вы представляете себе, вот так вот, она не заводится, есть силовые провода у людей, да, и начинаешь бегать, я уже просто бегал когда-то с проводами просить соседей, всяких э, автолюбителей, просить выручи, выручи. Вот я тумблер включил, все подсоединил, ключи в зажигания. Пойдем заводить машинку нашу пятнашечка. Ломится она, конечно, на старте классно, но на 120 километрах в час она, короче, перестает больше 120 ехать. Итак, вот ключ, поворачиваем. О, о регистрация брелка из-за того, что у, умерший был аккумулятор. И вот, смотрите, завожу. Опа! И завелась. И вот я остановился на том, что... Так, друзья, если шуршит микрофон, блин, вы меня простите, потому что съемка, это нелегкое дело, как многим кажется. Это такая ответственная вещь. Так, пойду отключу бустер, и вот эта машина, она ломится нормально, а, Нам, на... так, сейчас, секунду, отключу, вот, вырубил его, сейчас уберу, и она ломится, эта машина, вот я при... самоприкурился, да, не бегая с проводами. Вот, как э, раньше мне приходилось бегать. Сейчас она нагреется, она будет плавно работать. За шуршание микрофона, извините, за громкость, за шум, за видео, за качество тоже. За качество тоже не, не ругайтесь сильно. Так, сейчас я нажму паузу, подождите, сяду, продолжу. Итак, друзья, вот сейчас я сел уже без всякой суеты в автомобиль. Вот она пятнашечка такая вот, нормально, пока греется, вот она пока замерзшая. Так, на, блин, на телефоне, конечно, вредные камеры такие, они ничего не хотят держать ракурс, регулировку. Ладно, так, сейчас я включу фары, вот видите, табло, подсветка, прогрев заднего стекла сразу врублю, пусть погреется слегка, о, чек загорелся, нормально ошибку выдает раньше не было чека так ну ладно суть в том что вот этим бустером я сам и прикурился да раньше приходил у меня были старые машины давно в 90-х годах и на марке у них тоже высаживались аккумуляторы и приходилось частенько зимой Бегать с силовыми проводами, просить многих там соседей, любителей выручи Да, прикури машину. Там кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Водители, которые, ну, с... Солидарность соблюдают на авто, ну вообще в такую человеческую, да, они выручали, а есть были вредные такие, да ты чё, или наоборот спрашивали, а это такое? Да нет, нафиг надо, ты чё? Ну некоторые просто нормально объясняли, что, ну ему вредно для его машины вред да. такая процедура, да, да. Ну, нежелательно или там на гарантии или еще как -то. ну это можно было понять но обычно мужики вот на, на четырках на четверках на жигуленках на классике выручали всегда беспрекословно ну, без всяких там припадков высокомерия подъезжали выручали там кто-то брал соточку, кто-то, наоборот, категорически отказывался там. Не-не, ничего не надо, я тебя так выручил. Вот, собственно говоря, видео в этом бустере об, это, об таких случаях. И вот с таким бустером, ну, не приходится теперь бегать с проводами. Сам, при, сам вот так вот, сам себя завел спокойненько. Сейчас она нагреется. Вот, пожалуйста, потух, чек. Ну, восстановилась, она нагрелась. Вот, нормально. Эта машинка, кстати бомбическое, я еще раз повторюсь вот, да, друзья посмотрите это видео подробно а для чего я это показываю? для того, чтобы ну, люди знали что вот есть такой девайс и не надо, ну, то есть обзаведитесь, он стоит вообще копейки я посмотрел в интернете он стоит копейки, этот бустер jump starter, да, вот этот прикуриватель, да, пускач еще, да, называют, да, да автопускать, 5000 рублей ну, для такого девайса это копейки я считаю 5000 и я кстати его разбирал я ну все никак не, удав... не удавалось мне снять поверьте на слово я его разобрал я офигел там аккумулятор знаете какой там идет э, э, гелевый аккумулятор там такой аккумулятор как в скутерах да чуть чуть побольше там силовой тяговый аккумулятор там написано на нем да такие аккумуляторы ставят сейчас в электромобиле ну там в электромобилях литиевые, да, литий-гелевые, а здесь просто гелевые. Про литий не сказано ничего. Литий-ионный, да. Но что этот бустер бы стоил бы тогда 1050. Если бы это литий-ионный был. Вот. И плюс на морозе он бы высаживался. А тут просто гелевый гелевый аккумулятор отдельно я посмотрел 13000 стоит а вот в этой штуке он стоит но я знаю что люди э, разбирали вот такой вот бустер и там просто идет э, этот как свинцово никель кадмиевый или как он там называется точно Ни, э, свинцовый в общем аккумулятор а у меня гелевый то есть это наверное разные какие-то поколения или разные поставки и вот он у меня не высаживается никогда, то есть можно запустить 10-15 машин этим бустером, да, с высаженным аккумулятором, и он тянет даже вообще дизель и наглухо высаженную, вообще умершую, настолько умершую машину он просто заведет. Вот, вот об этом речь. Друзья, вот такой вот обзор. Спасибо огромное за то, что смотрите мои никчемные видео. Спасибо за то, что подписываетесь. Всем пока. Увидимся в новых видео.